горячей линии. Если ваша посылка доставляется в сеть постоматов ЦНАУ, нажмите один. Если ваша посылка доставляется в пункты выдачи ЦНИО, нажмите 2. Вас приветствует CNAO. Логистический оператор Ли. Спасибо за выбор постоматов Ценяо. Для продления срока хранения заказа нажмите один. Узнать актуальный статус посылки нажмите. оператором нажмите на ваш звонок переводится на оператора 在等待的星星不知道你有些话要对我表明也许就在下几秒钟离心我们的生命就能够相遇在我落前地抱抱联系我和你天天玩玩抱抱 <музыка> Добрый день, я звоню по заказу с трек номером Р Л два нуля. Четыре. Два нуля. Семьсот восемьдесят два. Феофанов Василий Владимирович. Я, к сожалению, был в отпуске за рубежом, и поэтому вот этого срока хранения, там примерно пять дней в почтомате, он как раз попал на мой отпуск, поэтому я не смог получить. Можно этот заказ ну, заново в тот же почтамат отправить? Я сейчас оформлю заявку, вам придет активная ссылка в СМС-сообщении, также в личном кабинете Адик по которому вы можете пройти выбрать удобный для себя пункт выдачи. А ссылка будет активна 48 часов, даже если вы не успеете с врачами, будет выбрать ближайший ближайшем адресу пункт выдачи. Хорошо, спасибо, да, присылайте чем-то могу вам помочь. А там будет какой-то уже, наверное, новый да, код получения, то есть мне все это придет, информация. Да, когда, когда, когда посылку вашу перезаложит, соответственно, будет новый код получения, который тоже придет сообщением. Хорошо, спасибо, да, буду ждать. Спасибо за оперативную помощь. Еще чем-то могу вам помочь. Нет, да, надеюсь, что все получится у вас, да, спасибо. Тогда благодарим за обращение, хорошего вечера, до свидания. До свидания.